Женек, братишка, ты давай там это, нос свой не вешай, всяк в жизни бывает, мы еще с тобой на чемпионство посмотрим лиги нашего дорогого Спартака, держись, браток. Женек, поправляйся, мы желаем тебе здоровья, чтобы ты победил болезнь, как Спартак победит сегодня, так что поздоравливай и нет, не унывай. Не сдавайся никогда, живи, держись, крепись, мы всегда вместе с тобой, дай Бог, чтобы у тебя все нормально было, Что ты победил. Женек, держись, мы с тобой, поправляйся, все будет отлично. Нагад, дружище, здоровья тебе, братан, тебе очень не хватает на трибунах, шизим за тебя, здоровья, поправляйся от всех спортачей. Давай, держи, давай! Повезло, я с тобой много общался. Я лично знаю, какой ты классный парень, фанат. Ты держись, мы с тобой. Я уверен, что все будет хорошо, потому что по-другому быть не может, Потому что ты совершенно правильный человек. У тебя все будет отлично. Брат, держись, мы с тобой. Поскорее его выздоровления от меня, от всех парней. Возвращайся в сторону, ждем тебя на трибуне. И сегодняшний дефолт посвящаем тебе. Ес yes, Юхен, ты сможешь жить. Управляйся, крепись, держись, брат. Мы все за тебя переживаем, болеем. Один за всех, все за одного, брата. Давай, держись. Жень, мы с тобой. Женек, управляйся. Все будет заепись. Женечек, держись. Вся красно-белая, братва, с тобой. Мы будем поддерживать клуб и тебя. Да. Здоровья, братов. Да. да, на самом деле, как бы много всякого случается по жизни. Крепись. Все красно-белое братство, все абсолютно. Все, все, все, все, все, все пацаны, все поддерживают. Один за всех и все за одного. Всегда это было и всегда это будет. Помни об этом всегда, мы с тобой. Илк, братан, спартачи с тобой, поправляйся. Скорее, скорее уж тебе выздоровление. Ну что, Женек, там, решил приболеть, я слышал, да, там, типа, завез дома. Братан, давай, там, это, сопли не распускай, крепись, как бы, братва с тобой, парни все с тобой, вот, все тебя поддерживают, там, любые движуты, которые надо, все решим за тебя, как бы, все сделаем. Бля, куда ты денешься, -то, братан? -то? Женя, мы хотим тебе пожелать крепкого здоровья, чтобы ты крепился, был мужиком, настоящим спартаковцем. И чтобы ты не терял силы духа, мы тебя, как говорится, душой с тобой. Дай бог тебе, чтобы ты вылез из этого недуга и, как говорится, был настоящим спартаковцем. Дай бог тебе здоровья, Женя. Женек, поправляйся, все будет хорошо. Калуга с тобой. Ты ясень! Ciao Genia sono, sono Massimo e volevo dirti che io e tutta la squadra ti siamo vicini con tutto il cuore e ti auguriamo una pronta guarigione. Noi siamo con te uniti per, per vincere questa battaglia.